Мне нужна, мне нужна девушка не для... Да, некрасивая такая Мне нужна не для отношений мне надо чтобы девушка О, все, все понятно все понятно у угу. нас есть девушки ты примешь эту шпаргалку? Боже, не, что дальше делать? уходите Даша <связь> Даша Даша тогда... да ты приемешь Подожди! это будет вот на такая Вот так! Надо так близко! А Я не знаю, но она дала! А как, чтобы уснули? Так, ладно, давайте! Да, ничего страшного, да, звука это не будет. Я тебе сказал 5 минут, но зачем я сейчас подойду, я просто э, Типа на Я чувствую его фантом. Я чувствую его фантом, он близко. Так, допустим, он не здесь. Только не затягивай. Вот. Вот, вот, эта мысль, вот. Он находится в этом кабинете, вот. Здесь. Да-да. Ты должен, как бы, короче, открыть шкаф. И выйти из него. И, да, короче, да, как будто ты... Помести в шкафу, Дима. Как ты выходишь? Он здесь, он в этом шкафу. Дима, выходи, ты в шкафу. А ты не должен быть с таким лицом. Ты выходи, открывай. Поймать как будто будет нарни. Надо хлопать. Давай еще раз. Вы выходи пожалуйста. Да не улыбайся, падать сюда, что ты придурок вообще? Выходи вот кого-то, тебе, короче, подарок на днюху подарили, ты такой типа, нифига себе тип. Подарок я не понравился. Еще. Как обычно. Сделал как обычно. Все, поехали не сдадите, я вам по ой проспайтесь ой, что так жадко было? ну чё? не, давай задавайте ну чё? давайте побыстрее, потому что парни вообще не ну готовы как задавайте? а зачем так то? на, говори ну что, ребят, подготовились к экзаменам? Сейчас будем готовиться. Все. Да? Дай Бог здоровья. Нет, нет, нет, нет, нет, ну что, готовы к экзаменам? Давай, говори сразу. Никто не поймёт, что будем готовиться к экзаменам. Да! Ну что? Готовы к экзаменам? Нет. Нет. Знаешь, к кому ответить? Нет. Еще, еще. Мы готовимся к экзаменам. Будем готовиться к экзаменам, да? Да! Спите, что ли, просто спите, что ли, или все? Мы будем... Нет, все! Да не надо! Давай, раз, два, три. Ну что, будем готовиться к экзаменам? Да, да, да. Нет, фигня. Давай. Нет, не давай. Нет, давай. Все, давай. Давай. Иди. Иди, Настя. Заметил, типа. Я Давай, давай, давай. Я должна к этому привыкнуть. Господи. Просто Влада там за кадром дышит. О, мало. Все? Да. Давай. Раз, да раз. Я не... I... Так, я четвертый стигл ломаю. извините, пожалуйста. Чего <звы> это? <звы> <звы> <звы> вот, давай. Вот, давай. I... I Подожди, как там сказать? На сдачу ЕГЭ, просто на сдачу ЕГЭ? Да. Ну, что такое вам? Как они готовы к сдаче ЕГЭ? Да. Здравствуйте, сегодня с вами мы... Здравствуйте, сегодня мы с вами проверим, как 11-й второй готовится к ЕГЭ. Танверди. -э Танверди, -э здравствуйте, Танверди. -э как вы готовитесь к ЕГЭ? Грязное Ужасно, ужасно. Ты перчатку не надела. Не Так, что там, что там сказать? Прямо перед ЕГЭ все теле... <смех> телезрители... <смех> ну или найти Дмитрия... Ну или найти Дмитрию Преслина. Там, за... Там пишется хоть? Ну конечно пишется. Да. А ее мама спела про... <смех> Каждый раз, когда смотрю кино... Вот это да! Собирай пупко. Сюда сняла, Не, Нет, еще. <смех> Кочевку надо, ты, юной. Надо собирать быстрее, пока Миша не пришел, он все это начнет жрать. Так, а этот отжимала уже? платочек? забыла? Да. Отжимала. Отжимала? А угу. что, капель не вижу? Голоса. <смех> а видно было, что прям капли? Или ты еще не смотрела? Не смотрела. Я вот не знаю, попкорн попал в кадр или нет. Ну давай посмотрим. Все наверное. Так, а как остановить сет? Туда же.